Ну что, ребят, добро пошел на 17 этап Формулы-1 на Гран-при Японии. Ну что, все ближе и ближе к конец этого сезона. А также подошел конец с обновлением для нашего болида. На этот этап нам приехали три последних капитальных обновления. Одно связанное в аэродинамике, которое нам не приехало в Россию и два связанные в шасси и перед вами полный круг по японии в третьем сегменте квалификации только посмотрите то как проходит этот болид эски болид буквально прилипал к асфальту что позволяло очень быстро проходить эту секцию и также очень быстро из нее выходить еще в мне так не получалось проходить ее конкретно хотя казалось бы вроде бы к концу прошлого сезона у меня уже был более менее прокаченное шасси но не было да там обновлений связанных с распределением веса может быть и они играют такую большую роль, поскольку, ну, реально чувствовалось то, что не было только прям большой инерции у болида, и поэтому при перемещении в эсках можно было как раз очень резко поворачивать, и болид не сносил, наоборот, он оставался на трассе. И также теперь за счет снижения веса еще у нас теперь по максимуму болид уже разгоняется, и поэтому Вильямсов в принципе уже в прошлом, то есть данный болит Вильямсов уже не доминирует уже никак над нами, и теперь Макларен доминирует в пелотоне. Конечно, по характеристикам это нельзя сказать, поскольку мы не на первом еще месте, но мы недалеко от вильмсов, поскольку у них закончились обновления. А у нас их еще 5 штук, 4 связанных с тормозами и одно с снижением износа. Но так как я хочу оптимизировать все обновления под новый регламент, поскольку я еще не знаю, поеду ли я новый сезон или нет, потому что у нас новая формула 1 выходит в конце июня, поэтому надо будет быстро пройти сезон, а не так как... Сейчас выходят видосы, опять же, там три видоса в неделю, но это надо будет намного быстрее сделать. Ну, посмотрим. У меня, в принципе, есть идея для следующего сезона, но боюсь то, что она будет не особо интересна, поскольку все-таки уже будет близко к выходу Формулы 2019 года. Ладно, что по поводу Сузуки? Это та трасса, где важно иметь очень хорошее шасси и аэродинамику. Конечно, давай ДВС тут тоже неплохо иметь, мощный, поскольку уйдет в последней секции длинная прямая с знаменитым поворотом 130R, в котором также у нас часто происходили различные инциденты. В двух последних сезонах у нас все время сходили болит в нем. Но посмотрим, как у нас будет на этом этапе. И по названию видео вы понимаете, то, что сходов у нас будет немало. Ладно, переходим к стартовой решетке. На первом месте яна второй у нас Ленс третьем у нас Сергей сироткин 4 четвертый Нико Хюркмерк, пятый Карл Сайенс, шестой Даниэль, реки седьмой, Банаколь, восьмой, Шарли Клер, девятый, Маркус Эриксон и десятый, Льюис Хэмилтон. Вандорн, к сожалению, сделал штрафы по замене элементов. По итогу будет стартовать во середине пилотона. Печально, конечно. Ну что поделать. Также, кстати, Лено неплохо квалифицировалась на четвертую и пятую позицию. То есть по итогу на пятую и шестую получается. Ну, в принципе, неплохо, Рено прогрессирует. Я надеюсь, что Рено не попадет в такую ситуацию, как попали Редбуллы, которые не могут нормально толком приехать. Стратегия 1-5 стоп у нас. Ну, в принципе, на Мидиуме Болис я чувствовал нормально, не так, как было в Америке или в Монсе. Поэтому на медиуме можно будет и закончить гонку. И переходим к старту. Гаснут красные огни, я кое-как опять срываюсь с места, меня тут же атакует Строл позади, также и Сироткин слева пытается атаковать, но все-таки у меня внутренняя траектория, я, к сожалению, задеваю заднее колесо Стролу, по итогу ломаюсь и переднее крыло справа, меня и справа пытается практически Сироткин, он меня спокойно проходит, но он совершает ошибку на торможении, я доламываю свое крыло, и по итогу у нас сзади происходит полный хаос. Собственно, стандартный старт в Японии. Собственно, как это было с ТВ-камерой, я слишком сильно нажал на газ, из этого словил пробуксовку колес, ну и, собственно, потерял просто первую позицию. Ну, а потом переднее антикрыло справа, не до конца, конечно, Сироткин в этом мне плане помог. Собственно, вот как это было, еще и Рено позади между собой воевали в этот момент. И Сироткин просто по внутренней траектории ошибся по итогу. Я въехал в него, он, он отлетел в один из болидов Рено, потом у него въехал еще как раз Леклер, и потом еще в него Эриксон въехал. Ну и позади у нас полтора разделились на две группы, которые могли проехать, и которые не могли. К сожалению, в эту группу попал еще также мой напарник Вандорн, и из-за этого он отстал на какое-то время. Также, после этого, естественно, у нас выехала машина безопасности, под которой, в принципе, я сэкономил на время за счет стопа. и по итогу мы начинаем рестарта, который проваливаю, как обычно, от меня сразу же уезжают хаса впереди, но также у нас впереди произошла стычка между Торроса и Райконином. Довольно известные враги Райконин и Торроса. ну и также еще между мной и Эриксоном произошел контакт. По итогу я чуть не влетел в этого Райконина, появилось, что не влетел. Потом, догнав Магнус, я его тут же передел в эсках, и потом тут же прошел и Торороса, и второй хаас, и без проблем вышел уже на более-менее хорошую позицию, пятнадцатую. Впереди контакт между двумя Renault в 130R закончился почти вылетом одной из них, но повезло то, что пилот смог отловить машину, ну и также Red Bull тоже им пришлось еще по проехать, чтобы просто не влететь в эту реношку. Также впереди Феттель пытался опередить одну из Форс Форсиндий, но, к сожалению, сломался передний крыло и из-за этого начал терять время и позиции. Но, в принципе, Феррари не впервые финиширует во второй десятке. Потом я спокойно прошел Гасли в первом повороте, но Боттеса не удалось так легко обойти, поскольку он начал сразу защищать гоночную траекторию, и по итогу я чуть не очень не въехал, чуть во второй раз не потерял переднее крыло. ну и соответственно, в второй раз бы чуть не отправился в пистоп на его замену, и то не факт, чтобы мне поменяли. Но я решил, то, что лучше не буду за ним терять время, и решил агрессивно во втором секторе его в начале обойти в довольно медленном повороте. По итогу прошел без каких-либо проблем по внутренней траектории, и начал уже погоню за Феттелем. И Рикьярда, которые боролись между собой, точнее, Феттель его сдерживал, и он смог опередить Феттеля только в 130. -я. Ну и к сожалению, у нас чисто несколько кругов сходит в Вандорн. Причем так же, как и Сироткин в прошлом сезоне, в том же первом повороте, тоже при попытке обойти болит на внешней траектории. Феттель, собственно, продолжался терять позиции, два хаса обогнали его слева и справа в 130R, опять же, довольно рисковый. Обгон был, одному из Хасков пришлось выйти за траекторию даже, чтобы просто банально ну, не въехать в Фетры и не развернуться, и не улететь куда-либо. Потом он заезжает все-таки в Фетры нас и меняет переднее текло. После какого-то времени я догоняю уже Хэмилтона и Переса. С Хэмилтоном я почти смог разобраться, но, к сожалению, очень широко зашел в сельско первого-второго поворота, из-за чего Хэмилтон смог вернуть позицию. Ну и с пересом я смог разобраться только уже на обратной прямой, поскольку даже с той хорошей скоростью в Весках я его не смог так быстро догнать после своей ошибки. Ну и так вот потихоньку я прорвался по итогу на первое место, а кон мне даже уступил свое третье место, как Сироткин в России. Просто заблокировал передние колеса и улетел в зону безопасности. Через какое-то время еще и догнал Рикерда уже с Хюлькенбергом, который лидировали, так как Строл у нас пошел на пит И, собственно, он сейчас прорвался позади пилотона. С Рикьярдо я тут же разобрался, ну а Хюлькенберг сразу же поехал на пистоп, как, в принципе, и Рикерда. Сейчас все поехали те, кто не делал как раз пидстопы после первого сейфтикара. Ну, таких машин у нас много, потому что делал только я его, Сироткин и еще в Залбер один. Ну, и может быть, еще кто-то там получил мелкие повреждения. И, собственно, второй сейфтикар на трассе из-за того, что вот как раз у Эриксена произошел прокол. Причем, его тут же закрутило, Впервые вижу, что болит просто закрутил. Потому что до этого угонечку случались проколы, но при этом, почему-то все время они просто замедлялись. А тут уже по нормальному болит просто закрутило. По итогу под сейфтикарами я решил сделать трой пистоп, поскольку я сэкономил более-менее времени на этом. Ну и, в принципе, софт у меня спокойно доживет там последние 15-16 кругов. На конце 12-го круга у нас произошел рестарт, и после него, в принципе, у меня никакой борьбы не было, поскольку вышел я на пистопе первым и... <смех> у меня борьбы никакой не должно было быть поскольку позади меня был сайенс так что стролу пришлось еще бы разбираться сначала с сайенсом потом за два круга у нас сразу сходит два болида один из хасов который так же, как и вандор причем сошел но тут были жестчие последствия он долетел до отбойника и еще там неплохо так вмазался Ракин просто решил свернуть после неудачного обгона тророса просто решил да ну его нахер пойду пить пивко лучше и потом вот собственно одна из Единственных жертв на этом этапе, 130 r это один из болидов Форс но без э, вылета. Вильямсы, как обычно, между собой воевали, по итогу довоевались до того, что один из болидов отправился в зону безопасности, по итогу сломался еще перенять крыло, и ему пришлось даже прорываться. Если я правильно помню, это был Сироткин. Собственно, вот он проехал, позади Ботаса и хюкинберга вроде бы. Которые между собой в это время боролись по полной. Причем боролись несколько кругов даже до конца гонки. Конечно, на прямой Мерседес оказался быстрее, поскольку Мерседеси все-таки начали что-то делать. Ну и, кстати, вот впереди вы могли наблюдать то, что сошел последний болит в этой гонке. Это был Леклер. А да, это Рено Сайенс точно. То что Хюлькемер тоже сошел до этого. По итогу у нас за одну гонку сошло аж 5 болидов. Два болида по техническим проблемам. Три болида по проблемам критическим, то есть это был Вандорн, Дорн, Хас один, ну и Райканин, хотя вот, кстати, Райканин неизвестно почему сошел, потому что в финале почему-то не вписали то, что он вообще сошел, то есть, ну, точнее, в контактах это не вписали. Ну и что ж, очередная победа. С этой победой мы еще ближе становимся к чемпионскому титулу, который будет уже решаться в Америке. Если я финиширую впереди Строла, то я выигрываю чемпионский титул, поскольку после победы на этом этапе у меня уже разрыв от него 77 очков. Соответственно, если только он доберет там вот, лишние 3-4 очка, он сможет еще кое-как продолжить, иметь теоретические шансы, но не более. Также... Стролл у нас еще прошел Льюиса, поскольку у Льюиса был штраф 5 секунд в начале гонки из-за той самой аварии, он въехал в Ван вроде бы и из-за этого получил штраф в стоп-н-гоу, который только он не отбыл. То есть у нас вот было их 4 штуки, может быть и у Вандорна он не отбыл, он потому что шел, мы об этом не узнаем. Ну и по итогу Льюис теряет подиум, который у него мог быть первый в этом сезоне, но к сожалению такое вот случается. Продолжаем выигрывать в соперничестве, ну и по модификациям, собственно, я ничего не заказываю, поскольку пытаюсь адаптировать болит. Потому что фикал узнает, может быть все-таки я с... поеду в следующем сезоне. Там есть небольшая задумка, как я говорил, но посмотрим, опять же. На этом ребята, вами, вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока.